приветствую всех мы продолжаем и в этом уроке мы будем заниматься одеждой для персонажа поскольку мы планируем что у нас персонаж будет модульный поэтому нам нужно ему какую-то одежду сделать так по поводу одежды я взял несколько сетов одежды из миксама кстати по поводу миксама Сейчас его можно скачать либо на торрентах, либо в Steam старую версию. На торрентах можно найти новую версию. Это связано с тем, что Adobe прекратили поддержку этого софта то есть она была в бете, и, в общем-то, у них, по всей видимости, ничего не получилось, поэтому Mixamo у Adobe больше не существует. Они оставили только сайт Mixamo для создание скелета э, и анимаций, но они э, удалили саму программу Adobe Fuse, которая раньше называлась Mixamo. Э, давайте импортируем файл import э, obj. Здесь нам нужно найти так. одежду это не то Пу -пу -пу -пу так давайте найдем топ-3 оба дж импорт. Uh, в общем вот такая вот моделька одежды здесь у нас есть персонаж поэтому давайте сразу отмасштабируем этого персонажа uh, примерно по нашему персонажу чтобы это было все по размеру uh, давайте сделаем чуть чуть больше я его вот отодвину в сторону uh, сделаю следующее нажму tab выделю сам меш персонажа удалю его и также выделю то что нам не нужно то есть удаляем переходим сюда если мы откроем материал превью мы увидим вот такую вот э, штуку в общем то выглядит она не очень и кстати наверное я возьму все таки не этот наш импорт баджи топ-2 по моему Да, топ-2 давайте снова проделаем давайте по рукам выровняем сдвинем в сторону нажмем tab Delta Face. И здесь выделяем все. дельта Face. Получается у нас такой mesh. Для того, чтобы исправить то, что у нас вот такая штука с материалом, нам нужно перейти в материал. Боди мы удаляем. Топ мы оставляем. Давайте назовем M топ. И здесь нам нужно прокрутить самый низ и убрать showback face, убрать галочку, для того, чтобы у нас все выглядело нормально. Теперь мы переходим вкладку item и возвращаем локацию в нули, для того, чтобы выставить на персонажа. Следующее, что я хочу сделать, это выделить mesh и подогнать его на ту позицию, на которой он должен находиться. Мы будем равнять, в общем-то, по отверстиям в одежде, да, чтобы у нас было меньше правок. По Z, наверное, мы выставим 0. Сейчас мы это все подкорректируем по X0. Да, у нас все съезжает. Ну ладно, ставим так. И у нас есть э, подобные артефакты. Да, то, что у нас одежда не совсем соответствует э, нашему мешу. Э, что мы будем делать? Э, мы переходим в режим редактирования, выделения выделение вершин. Здесь мы жмем на этот кружочек с точкой. Э, он отвечает за область. То есть мы можем как одну вершину редактировать, так, если мы нажмем J и прокрутим колесиком, то мы будем э, редактировать определенную часть в радиусе нашего круга, нашу одежду. Таким образом, нам будет намного проще редактировать. Давайте сразу приступим. Нам нужно сделать так, чтобы наши части тела, не выглядывали э, из меша и также нам нужно сделать э, чтобы у нас э, сама текстура меша не э, ломалась э, теперь что касается рукавов э, скорее всего мир у нас не будет работать да да, у нас мир не будет работать но это не страшно мы можем это откорректировать э, вручную все э, переходим в этот режим потом перейдем в режим материала и мы уже можем двигать практически полностью наш рукав то есть давайте сдвинем на нужную нам позицию перейдем Нажмем 7 на нумпаде, вид сверху и снова двигаем вот так. И у нас в принципе рука уже а, соответствует нашей руке. Единственное, что нам нужно, это чуть-чуть подкорректировать. И тоже проделаем с правой рукой. ставим так семерка на нумпаде выставляем и получаем уже меш подогнанный под меш нашего персонажа да здесь есть определенные косяки если мы перейдем в режим прозрачности то мы увидим то что у нас как бы здесь давайте я нажму тройку Мэш намного больше, чем наш персонаж. И таким образом он кажется ну, каким-то толстым, не знаю. А, поэтому это нам ну, тоже нужно подкорректировать. А, корректировать мы будем также, только в режиме прозрачности. Давайте выделим средние точки. Три штуки. Нажму тройку и могу уже а, подгонять меш здесь я могу выделить вообще определенную часть точек и снова подогнать меш по размеру нашего персонажа Давайте перейдем в режим материала. Здесь у нас могут быть определенные артефакты. Так, снова нажмем. Теперь нам нужно отредактировать спину. также нам нужно отредактировать спереди наш меш у нас здесь появились определенные артефакты, поэтому Давайте это все быстренько исправим. Также давайте сделаем более ровной сеткой, чтобы наша текстура не особо ломалась. В принципе, здесь не такая сложная текстура для того, чтобы мы могли ее с легкостью сломать. Вот после такого редактирования... Давайте еще здесь... Добавим немного. Мы получаем Mesh. Также мы можем здесь подкорректировать рукава. Для того, чтобы это было более-менее по размеру нашего Mesh персонажа. это будет смотреться намного лучше, чем если мы просто подклоним сам меш без изменений геометрии. Ну, собственно, на выходе так, у нас здесь есть артефакт. Мы его также уберем. В принципе, эти заступы нашего меша на одежду не совсем влияют, поскольку мы в дальнейшем обрежем определенной части персонажа и их просто не будет видно под одеждой. то есть если у нас нет одежды то у нас не будет а, частей персонажа поэтому а, нам это не очень так уж важно а, но в принципе у нас все готово ну и теперь мы снова а, используем авторик для того чтобы сделать рик уже с этим мешем. но прежде всего нам нужно скрепить наш меш с меш персонажем. жмем Ctrl-J. Когда у нас выделен меш э, одежды и меш персонажа, нажимаем Ctrl-J. У нас все скрепляется в один меш. И теперь мы можем приступить к ригу. Давайте нажмем авторик про. smart Get Selected Object. И делаем то же самое, что и в предыдущем уроке. Расставляем наши поинты. Right. <coughs> Spine root примерно мы ставили здесь. Ноги. И прежде чем начать go, я, пожалуй... Э так, наверное, не смогу. Давайте нажмем go поскольку мы кое-что забыли сделать. У нас создан скелет. Пока что он не прикреплен к персонажу. Нам нужно проверить айтем, чтобы скейл у нас везде был 1.1.1. Это скейл нашего меша. Так, давайте вернемся. Uh, так так так авторик про edit мод uh, здесь нам нужно добавить limp options 4 ok match to rig. у нас все стало на свои места проверяем а, э, пока не проверяем так объект мод Mesh скелет Skin э, Bind. и на данном этапе скажу то что нам э, не обязательно чтобы персонаж э, будет выше позиции рут либо ниже да, если он у нас будет немного в воздухе это не страшно, поскольку мы этот скелет не совсем будем использовать мы после этого всего просто вырежем нашу одежду и прикрепим к первому скелету, который мы создавали в предыдущем уроке так, у нас скелет готов поз мод, давайте посмотрим так, единственное, я не то выделил В принципе у нас здесь работает. Руки гнутся. Все в порядке. Так, файл экспорт авторик FBX. Здесь давайте назовем топ. Один. Unreal Engine Humanoid. Rename манекен от и кей и жмем экспорт так теперь нам нужно открыть проект забыл я его открыть заранее риггинг и сейчас мы откроем проект импортируем туда нашу одежду Поскольку на данном этапе нам нужно понимать, uh, так Microsoft selected, uh, чтобы наш mesh с одеждой uh, полностью стал на скелет Unreal Engine, поскольку так нам будет проще, так боди, давайте. У нас не сохранились изменения с из прошлого урока. Выставим. Боди здесь стоит. Здесь жмем галочку. Так у нас здесь все работает. Давайте я создам папку. Вот. И сделаю импорт. Импорт топ-1. Открыть выбираем скелет unreal engine импорт у нас также сразу импортировался материал давайте его откроем посмотрим что здесь в материале Единственное, что у нас э, спекуляр почему-то на Рохнес, поэтому мы его вернем на спекуляр, поскольку это карта спекуляр, у нас здесь написано. Так, у нас идет компиляция шейдеров, жмем Apply. И я также, наверное, Рохнес выставлю единицу. apply это мы можем закрыть давайте откроем персонажа одежда на месте можем поставить какую-то анимацию в принципе все работает и следующее что нам нужно сделать снова перейти в блендер файл uh, new general это мы не сохраняем мы уже можем проверить как работает наша одежда вместо body поставить топ 1 нажать play ну и мы видим то что у нас персонаж немного в воздухе, но нас это не интересует поскольку у нас есть mesh который работает uh, более менее нормально поэтому мы вернем наш body который стоит на земле и работает нормально. Перейдем в Blender. Сразу Unit Scale выставляем 0.01. Жмем N английскую. View. Здесь выставим 90. Для того, чтобы мы могли видеть нормально наш mesh. Жмем файл. Импорт FBX Body. Character. Что нам нужно? Нам нужен body fbx, который мы делали в первом уроке, сразу в настройках арматуры ignore leaf бон ставим, анимацию убираем галочку, у нас все равно ее нет и в принципе жмем импорт получаем наш mesh. вот такой вот что мы дальше делаем файл import fbx находим топ 1 Жмем снова импорт. Настройки у нас сохранены. И сразу э, первый рут я скрою. И меш первого рута я также скрою. Нажму H. Теперь что нам нужно удалить? Скелет из меша, где у нас одежда. Дальше выделить. И нам нужна только одежда. Выделяем все элементы. Все элементы выделены. Жмем P-английскую Selection. Меш мы удаляем. Дальше жмем Alt-H. То есть мы все скрытое открываем. И здесь теперь нам нужно прикрепить это к скелету. Жмем на Mesh. Дальше зажатым шифтом кликаем на скелет. Жмем Ctrl-P. И здесь жмем арматур Deform. Все, наша одежда уже находится на скелете. И что мы делаем? Выделяем Mesh. Удаляем Mesh. Жмем Delete у нас остается только одежда дальше файл экспорт vbx обычный fbx топ uh, и называем топ один но мышь при экспорте также смотрим арматура, а для бонс мы снимаем галочку, для того, чтобы у нас не добавлялись новые кости. Жмем экспорт FBX. Мы экспортировали наш меш, переходим в движок. Жмем импорт, находим No Mesh, топ 1 No Mesh. Жмем открыть, выбираем скелет Unreal Skeleton create material мы don't not create материал делаем, поскольку материал у нас уже есть и жмем импорт импорт прошел успешно смотрим у нас есть элемент одежды давайте перейдем к персонажа и добавим еще одну скелетную сетку add skeletal mesh топ 1 но no mesh у нас здесь уже уже установлен. Дальше перейдем в Construction Script. Возьмем Mesh. Master, Set Master Post Component. New Master Bone Component у нас будет Mesh персонажа. И Target у нас будет Top 1 No Mesh. Переходим во Viewport. И видим то, что у нас одежда. Находится на персонаже Давайте жмем play И теперь у нас Персонаж С одеждой И мы видим то что у нас есть элементы да, Где у нас mesh выступает За одежду Мы это видим Поэтому уже в следующем уроке Мы разделим основного персонажа на элементы которые нам нужны к примеру в данном случае нам нужны будут ноги нам нужны будут кисти рук и голова то есть все что под одеждой нам уже не нужно поэтому если этот урок был вам полезен подписывайтесь на канал если не подписаны ставьте лайки пишите комментарии можете в комментарии написать предложение по урокам и всем пока